Давайте в этом уроке еще раз подведем итоги вопросов, которые очень часто задают начинающие трейдеры: какой выбрать таймфрейм и какой инструмент самый лучший? Выбор таймфрейма зависит от тактик, которую вы применяете. Мы в основном смотрели минутные графики. Кто-то может быть смотреть и минутные графики, а, например, какие-то уровни может определять по более высоким таймфреймам. Это нормально. Но я рекомендую использовать график одного периода почему ну во-первых вы к нему привыкаете вы привыкаете какие в среднем свечки на конкретном инструменте рисуются на этом таймфрейме и лучше не путаться если слишком ваш инструмент мало ликвидный и не очень много сделать по нему совершается ну, пример пример пример можно провести фьючерс на ВТБ дешевый инструмент который может пригодиться тем у кого небольшие депозиты то там можно использовать он не сильно такой ликвидный можно использовать там 2-3 минуты то есть это нормально. Выбор инструмента зависит, опять же, от стратегии. Если у вас используется стратегия вход по рынку, вам нужны ликвидные инструменты с узким спредом. Хотите внутри спреда торговать, наоборот, нужны, но ну, тоже ликвидные инструменты, но с широким спредом. Все зависит от вашего алгоритма торговли. Выбрать алгоритм, тоже лучше по максимуму выбрать много различных алгоритмов, но это все определяется вашими возможностями. Можно ли все ваши алгоритмы какие-то автоматизировать, какие-то торговать вручную. Одновременно все вручную нельзя охватить. Любите вы торговать на, пытаетесь на новостях? Ну просто в это время, когда выходит важная новость, вам нужно включить нужный инструмент и на нем совершить сделку. То есть торговля на новостях это достаточно редкие такие случаи, когда выходит важная статистика в Америке. И самое важное, что вы должны понять, что скальпинг – это отбор денег у других. Поэтому гарантии, что вы будете обязательно зарабатывать, не может. Даже если раскрою все свои секреты, расскажу все свои стратегии, то гарантии, что вы будете зарабатывать, ее не может быть. Вполне возможно, что найдется более другой успешный трейдер, который тоже изучит эти стратегии и сможет отобрать деньги у вас, например, потому что он более опытный. Например, потому что у него более быстрый там терминал, который он использует. Возможно, есть роботы, которые установлены на бирже и могут обыгрывать вас по скорости. Всегда будут находиться трейдеры, которые смогут отбирать деньги у других. Всегда есть здесь неудачники и всегда есть здесь успешные трейдеры. Без этого скальпинг существовать не может. Если все при помощи скальпинга зарабатывать не могут, это абсолютно невозможно. Поэтому ваша задача стать лучше других. Ваша задача использовать все преимущества, которые вы можете себе позволить. Большой монитор – уже преимущество. Возможность больше тратить время на анализ рынка – тоже преимущество. Возможность больше уделять стаканной торговле – вы будете здесь преуспевать. Возможность автоматизации – будете там вы преуспевать. И автоматизация – самое основное, это что она позволяет автоматизировать вашу торговлю и использовать больше стратегий. Позволяет также не ошибаться. Например, роботы-помощники позволяют вам не ошибаться и выставлять автоматически стопы и профиты на нужном инструменте, а на нужном счету. Робот-риск-менеджер может контролировать ваши эмоции. Если у вас возможность его установить на отдельном сервере, и вы будете гарантированно под контролем. Собрав воедино все плюсы, вы можете стать отличным скальпером. Достаточно должно быть у вас возможностей, достаточная мотивация и желание зарабатывать деньги на биржевом рынке. До встречи в следующем уроке.